Хотя выпечка традиционно запрещена для тех, кто худеет, можно найти выход, и тут поможет рецепт диетического теста, выпечка из которого совсем не повредит вашей фигуре. Для приготовления диетической выпечки нам потребуется диетическое тесто, для этого к яичному белку добавьте воду, соду и подсолнечное масло и взбейте смесь с помощью миксера, добавьте отруби. Муку и замесите тесто, выложите его на посыпанную мука и поверхность Используйте для приготовления своих любимых блюд Приятного аппетита! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца Отделите белок от желтка, желток можно использовать для других целей В тесте он нам не понадобится В белку добавьте воду, соду и подсолнечное масло и хорошо взбейте с помощью миксера в течение 5 минут. В смесь добавьте отруби, муку и замесите тесто. Выложите его на посыпанную муку и поверхность. И используйте для приготовления своих любимых блюд, например, замечательных лепешек, как на фото. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Обещанный список ингредиентов. Яичный белок 1 штука, вода 1 столовая ложка, растительное масло 1 столовая ложка, пшеничные отруби 1 столовая ложка, мюка 3 столовые ложки, сода 0,25 чайных ложки, количество порций 1. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете или просто лайкните. До новых встреч!